Это место, где Махамони Вишвамитра совершал свой баджан. Вишвамитра — это гуру Господа Рамачандры. Он учил его астри и шастре, то есть искусство владения оружием. Мы сейчас пойдем к Гангагхату. Вишвамитра вместе с Господом Рамачандры тоже пересекал Гангу в этом месте. И по пути он освободил Ахалью то есть освободил ее из формы камня. И это место является очень чарующим. Кроме того, оно связано с нашим Гурупадападом, с Ашилой Нарайной Госвами Махараджем. Это его место рождения. Поэтому с этой точки зрения данное место тоже является очень чистым по ветру. Махамони Шри А это Брамаджа. Он совершал здесь Тапасю Аскезы.